Йоу-йоу-йоу, с вами Хинамори, всем доброго времени суток. Я не знаю сейчас, э, какой статус у этого балагана, э, я не знаю, в какой момент я выложу это видео, но я решил его записать, так как я примерно только что об этом узнал, примерно только что... Может быть, и не только что... Нет, э, нет, не, только что, только что э, мне об этом э, сказали, сообщили. И вот прямо сейчас я решила записать это видео, потому что ситуация слегка подбешивает. Конечно, я говорил себе, что не буду вмешиваться во все эти скандалы ЛПС, Юба, чем оно мне на моем канале. Но сегодня... Я затрону тему, которая меня слегка задела и... Связана эта тема с той девочкой, с которой я когда-то общался <пара> пары минут, пару часиков, один-два дня. Уважаемая Настя Смайл, долгое время использовала, как я понимаю, без ее ведома рисунок данного художника, то бишь Блюсаги. И ладно, она использовала это просто как аватарку, все мы грешим. Давайте я просто зачитаю пост, ибо сочинять слова так рандомно я не умею. Что пишет нам уважаемая Кити Фокс, ребята? максимальный репост. Я не смог обойти стороной эту новость, как вы все знаете, известный LPS-блогер Настя Смайл создала свой мерч с изображением Хантера в 2017 году. Но это изображение украла она у художника с канала э, Blue Saga и зарабатывает на этом деньги. К сожалению, автор рисунка только недавно узнал об этом. Я, как художник, понимаю автора. Это нарушение авторского права и художник просит о помощи. Давайте поможем репостом данной записи и кидайте жалобу на пост с футболками. Запись у нас э, следующим образом выглядит: футболки поступят в продажу, бла-бла-бла, бла-бла-бла, и на это есть отдельное видео на канале. Пусть Настя перестанет красть чужое, а лучше бы придумала свое видео процесс арта, который рисовала Блюсаги. Удивительно, что ребята не обошли это стороной, и я очень горжусь этими человеками. Но все же не могу не вставить свои 5 копеек в это, и хочу высказать свое мнение по этому поводу. Также в группе Анти Настя Смайл есть больше записей по поводу ее, как я понимаю, воровства или по поводу этого случая с художницей. Это не реклама, это просто информация. Что касается ситуации как по мне это ненормально то бишь ладно одно дело она она бы просто использовала для шапки канала или для аватарки или для какого-то видосика хотя для видосика мне кажется это уже не очень правильно эм, но уважаемая настенька настюшенька смулечка смайл Использует работу человека, с которым она не договаривалась, с которым она, как я понимаю, не общалась. Просто Она хочет зарабатывать деньги на чужом труде, что не есть правильно. Ладно бы она перепродавала там всякие игрушки, но это называется уже перепродажа. И от перепродажи, грубо говоря, игрушек никто ничего не теряет, ибо человек, который заплатил и купил игрушку у производителя... Получает просто деньги назад, но человек, который покупает игрушку того, кто продает эту игрушку, человек, который покупает, он опять дает себе, отдает другому деньги. И Такой сложный круговоротец, да. Здесь же у нас происходит то, что беря арт этой девочки. Девочка, которая рисовала. Художница, она совершенно в невыгодном положении. То есть нет такого, что Смайл заплатила ей за то, что она может использовать ее арт и, грубо говоря, перепродает его. Нет, это совсем другая ситуация. Это называется уже э, чистой воды кражи, ибо она использует чужую работу, не оплатив ее. Также есть статья об авторском праве, статья номер 1525 в Гражданском кодексе Российской Федерации. Вообще она есть в любых странах, если я не ошибаюсь, поэтому мы можем основываться и на Российской Федерации. Автору произведения принадлежат следующие права. Исключительное право на произведение, право авторства, право автора на имя, право на неприкосновенность произведения, право на обнародование произведения. В случаях, предусмотренных настоящим кодексом, автору произведения наряду с правами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, принадлежат другие права, в том числе... В том числе право на вознаграждение за служебное произведение, право на отзыв, право следователь... следования, право доступа, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла.